Ха-ха Ха-ха Ха-ха-ха Смешно Смешно Улыбайся быстро Быстро улыбайся Сказал ха-ха Быстро сказал ха-ха А чё я такой маленький? Чё ты такой высокий А я маленький? Э, я чё, карлик, что ли? О Зажигай Зажигай, Васёк Давай Давай Руби музяку Видишь, сколько народа собралось? Давай, давай, давай. Соло еще на гитаре. Все, завязывай. Эту штуку не ломал, да? Я вот туда не вот не заходил, да? Куда она убежала? Хера, он бессмертный. Хера, он ла ты черт. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем стал стал стал сталкерить. Продолжаем сталкерить. А, вот, а, закончили, мы сидим здесь. У костра. Стоим, сидим, стоим. Окей. А, у костра. Здесь у нас уже Давай два чувачка. Ну точно звери по цвету шкуры. Ну, Давай. Вот. То, то ли Объявление зоны от нас на стене бара. По поводу празднования Дня сталкивается. скобках монстры. И собирательства скобках артефакты. Сбор всех любителей этого дела назначен на 6:30. Этого дела брать по 2 литра. Смешно! Смешно! Улыбайся, быстро! Быстро улыбайся, сказал Ха-ха. Быстро сказал Ха-ха. Окей, okay, так, äh, Второй раз весь прибыл, мы с вами, к... короче, äh, нашли, нашли житисно, нашли, нашли флешку, нашли сидят, блин, усовершенствованный и костюм, и нужно и отнести и это и все в лагерь, на вот, торбе а, торбе. флешку Сидоровичу, а, костюм Шустрому, вот, но перед этим мы отправимся, короче, я хотел, так, стопы. я хотел отправиться... Ну, я Студент на экзамене. Вот это суда. Здесь у нас были, короче, две точки. Вот. Какие-то две точки, короче, было здесь. А они пропали. Вот. Хотели туда сходить. Но, ладно, они пропали, так что пойдем, короче, значит... В лагерь. Вот. В комментах вы сказали, что в лагере недалеко от... Так, их пять. Недалеко от бункера Сидоровича есть э -э бомбезный костюм. Вот, бомбезный костюм, бомбезная броня. Надо где-то по порыскать. Посмотреть. Так, трамплин, окей. Траплинчик обходим стороной. Вот. Так что сейчас посмотрим еще бро броньку. Поищем, посмотрим. Посмотрим, что можно у Сидоровича купить. Вот. Ну, в принципе, у нас и... Покупать-то не на что, да? Ну, я надеюсь, что Сидрович сейчас нам отвалит немножко баблишка. Вот. Так. Тут что-то стая собака вообще. Где? Надо испугнуть. Надо испугнуть их, короче. Опа-опа-опа-опа! Где там? Опа. Опа! Разбежались. Хорошо. Это кто? Красные? Это кто? Ладно. Пускай там блуждают они. Так, убери оружие. Так, убрал. Так, убрал оружие. А че я такой маленький? Ч ты такой высокий, а я маленький? Э, я че, карлик что ли? А. А. Понятно. О, зажигай, зажигай, Васяк! давай, давай, руби музяку! Видишь, сколько народу собралось? Давай, давай, давай. Сол еще на гитаре. Все завязывай. Не, не, не, не надо. Не завязывай, Это развязывай, давай. Кого я там помазал? Опа. Это я заберу. Кто-то сложил, а я заберу Так, окей а, а, стой, погоди А где Шустрый? Шустрый, Шустрый, Шустрый а, Шустрый здесь, да, у нас? Вот на карте показано Спит угу. Дрыхнет Давай вставай, костюм принес. Дороги Брах... там, сталкер Брахатом <pouvez> <-IDE> Так, я по поводу задания а, Задание выполнено, а вот и гонорарчик Кольчужная куртка, потерян предмет Ага, каменный цветок и задание Выполнено эти предметы Каменный цветок он мне какой-то дал, короче Я думал, он мне джинжат подкинет, ну ладно Так, мне нужна работа, есть что принять. принять. На данный момент ничего нет угу. О чем можешь интересного э, рассказать Мне бы сейчас перерыва обеденного У этих красопетов В погонах дождаться Торчать тут без, без толку На большую землю надо, а эти не спускают Так их Перееток. <смех> так как переэток Я один на выход мылюсь а Только все равно никак пока проскользнуть не можем Окей Хорошо Так Ух ты, каменный цветок, ты смотри 1600, ё-моё Нифига Окей Сидоровича отвалим Сидоровича отвалим, опять так, идем к Сидоровичу, короче, отдадим флешку. Где-то здесь, короче, вот вы сказали. Опа, количество проволока. Где-то здесь вот вы сказали, бронька лежит. Что-то там полазить, попаркурить надо. Я так полагаю, либо где-то. Так, погоди, тут радиация. Ой, Тут радиация, наверное, навряд ли Недалеко, сказали Вот Попаркурить, полазить ну, Скорее всего, раз попаркурить, полазить Значит, где-то вот на крыше, наверное, да? Ну-ка, давай-ка Позырим Есть ли как-нибудь залезть Заход на крышу Попаркурить, полазить Попаркурить, полазить Так, тут не забраться. Ну, на этот дом никак не залезть. Вот вот здесь, наверное. Вот здесь вот как раз, вот смотри, видишь, всякие э, штучки, дрючки. Так. Послушайте, мужики. Ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, твою там мать, а упал. Ладно. По паркурить полазит, говорит. Говорите попаркурить, полазить Блин, на дереве что ли где-то? Бляха Кто-то броню не видел, нечего Да я тебя не трогаю, да что то залезь ты Так, попаркурить, полазить Здесь пусто Здесь пусто а вот там, Ня. бляха, не знаю, попаркурить, полазить. Бронька, бронька, бронька, бронька. Эх, ты бронька, бронька, бронька, бронька, бронька. Ты моя, бронька, бронька, бронька, бронька. Эх ты бронька. Да нет, е здесь нет. Ну, блин, э, так-то самое место, смотри, для броньки, да? Э, недалеко, говорит. Бляха, не знаю. Окей, ладно, давай-ка сюда еще зайдем. Давайте сейчас э, порешаем, короче, дела с Сидоровича, посмотрим, что он нам сейчас скажет. Здорово, братко! Приветствую мечного, как успехи? Ситуация прояснилась, флешка то с информацией где? Вот она. Так, полтора косаря он мне дал, флешка пленного, а, забрать информацию разведчика. Ага. Так, а, и спецзадание нужна работа. Так, спецзадание, я так полагаю, это у нас сюжетка, да, наверное, скорее всего, поэтому мы затрагивать ее пока не будем. А, давайте, мне нужна работа, если что, есть что на примете. Окей. Притащить хвост псевдо собаки. Убить торгового представителя. Зачистить местность от мутантов. найти артефакт «Медуза». Так, окей. А давайте, наверное, что? Артефакт вот это искать, это пипец. Это ходить искать надо. Хвосты тоже это надо искать. Ходить, ходить, искать. Вот. Давайте, наверное, начнем вот, вот из этих. Вот убить торговца, торгового представителя. Либо зачистить местность от мутантов. А походу, э, если найдем там ту же медузу, да, уже придем. Ну, заберем ее, придем уже и выберем вот это задание. Сделаем по-умному, да. Чем просто тупо э, убивать серию на то, что в поиске. Вот. Давай зачистить местность от мутантов. Э, вот это. Дело есть не очень тяжелое. Тут ко мне. Тут туристы иностранного привезти хотят Он деньжат моим корешам подкинул Чтобы на зону посмотреть Ну и там где водить его будут Тогда почистить район от мутантов Возьмешься? Да, конечно Окей, взялись а, Взялись за эту работенку. Ух ты, что? Гром про... Кстати, да, в комментах вы писали про гром Вот а, Типа хорошее оружие Данный ствол, отличная работа одного из сталкеров-умельцев, которому удалось переделать винтовку под более распространенный патрон 5,45 мм. 20 косарей, короче, надо. Вот. Я надеюсь, он не исчезнет, или у него инвентарь как-то э, меняется рандомно, я не знаю. вот Потому что в прошлый раз не было ничего, а тут раз появилась, короче, гром. Вот. А, так что давайте, наверное, будем копить на гром. Блин, броньку бы... Напишите еще раз в комментах, короче, где именно вот надо полазить. Потому что. На дом на какой-то залазить или что, потому что я нифига не понял. Нифига я не понял. Я вот видели, да, полазил по дому и нифига не было. Так, хорошо. Э, хвост собаки не продать. Каменный цветок можно продать. И кровь камня можно продать. Давай. <клёп> Продадим ему, а тут посмотрим... А, пистолет еще можно продать. Окей. Неплохо. Хороший товар. А то... А то... Так. А, 3870. Так, до двадцатки нам еще... А -а -а -а -а, 12... 12130. Вот так бы всегда. Вот так... Опа, я жрать захотел. Стоп, Сидорович, стоп. Так, что сожрать? Давай батон с колбасой. Хорошо. Батончик с колбаской. Так. 5 штук, да, у нас. Давайте, наверное, по системе 5. По системе 5 будем играть. Это значит то, что себе мы оставляем по 5 всех вещей. 5-5. Ну, вот этого мало, мало, да. Так. Хвост собаки мы уберем, может, мы продадим. Вот. А... Водки 5. Всего по 5, короче, уберем с собой. Остальное будем складывать, чтобы копилось. Вот, чтобы у нас всегда был какой-то запас. Окей, убивать мутантов идем. Ну, проветри, заходи. Давай, бывай. Давай, бывай. А получить спецзадание у торговца. Ну, я говорю, это сюжет, но ее пока затрагивать не будем. Затрагивать ее пока не будем. Так, окей. А... Я не понимаю, короче, где паркурить. Тут у нас ничего нет. Сюда нам не залезть. Я так полагаю, да? Хотя. Нет, не залезть. Тут нам не залезть, тут у нас что, тут у нас. Опа, аптечка. Хорошо. Не зря зашел. Так, что у нас здесь? Здесь там не попаркурить, ничего Ни черта Можно какие-то здесь дома зайти, нет? Наверх А, погоди Я же вот эту штуку не ломал, да? Я сюда вот не заходил, да? Окей так то убери ты уже автомат, и ножик. Так, э, или я здесь был? Я здесь, по-моему. А, не был. Так, погоди, опа. Ух ты, она шевелится. <с> оно шевелится, ты смотри. Нормуль. Так, окей. Э, здесь заперто, здесь ничего нет. Угу. Хорошо. Ни черта здесь нет. Мы только зря сюда пришли. Только зря себе проход открыли но я думаю может для чего-то нужно будет по паркурике говорит окей в броньку мы не нашли здесь так то что положили о зашибись <связать> а анекдот пропустил ⁇ калмане <связать> Так, здесь тоже, по-моему, ничего нет, да? Здесь мы смотрели. Здесь вон э, есть, да, вот эта штука, но здесь ничего нет. Да уйди ты, окей. Э... Короче, да, э, напишите в комментах еще раз, еще раз, для туго соображающих, точнее меня, э, как, куда паркурить надо? В какую степь надо паркурить? Потому что я не понимаю, где броня лежит. Где лежит эта броня? Окей. А... Да блин, туда не пролез... А, я застрял, я застрял, я застрял. Ёкалмана. Опа, хорошо. От... Отстрял. Да что ты перепрыгнул-то? Да что-то перепрыгнул-то. Я хочу вот сюда. О! Хорошо, хорошо, хорошо. Ха-ха! Упал. Под предлогом паркурить я предполагаю, что нужно все-таки залазить куда-то, да? Так, возможно. Возможно, я в правильном направлении. Опа! Баночка. Опа, смотри, здесь вот штуки. Ай! Главное не падать. Окей, хорошо. Хлоп! Хлоп! И, и, и, пусто Твою мать Пусто Так, бронька, бронька, бронька Бронька, бронька, бронька Вот здесь э, что-то нет, ничего Оп А здесь Тоже Зря только залазил Зря только залазил Погоди, она провалится там через текстуру ничего не могло. А -а -а. Ну-ка. Где да, конечно? Смотри, винтов сколько. жук жук жук жук жук, -жук. Так, окей. А -а -а. Погнали. Дальше. А -а, в этот дом мы залазили. В машине-то нет брони? Окей. В этот дом мы залазили. Так. Какой вот в этот вот дом ничего не залазили? Давай посмотрим здесь. Возможно, здесь тоже есть бронька. Опа! Ты броню не видел, чувак? Отдыхай, ладно. Я тебя трогать не буду. Так, смотри. Здесь вот проход наверх. Но как туда залезть? Непонятно. Непонятно, как туда залезть. С дерева прыгать? Как вариант? только на дерево надо залезть как -то. а чих я вырубил короче вырежу О. потому что там очень громко и у вас уши лопнут от моего чиха так не понимаю не понимаю так хорошо ладно а этот дом что с ним не так на это тоже не залезть окей хорошо Короче, пишите, да, напишите еще раз в комментариях. Где точно броньку искать? А мы идем, короче, с вами зачищать... В смысле, погоди. Так -а -а, да что ты? А мы идем с вами зачищать лагерь. Уничтожение лагеря мутантов. Окей. Блин, у меня всего 5 патронов. Надо было патронов у него купить. Так, это я убивал, да? Надо было патронов, короче, у Сидоровича купить 5. Ага, здесь мы лазили. О, а, тихо, тихо, тихо. Собака. Так, поэтому мы смотрели все. В туннель мы тоже там были. В туннеле мы тоже были, мы тоже смотрели. В туннеле, короче. Да, не из лучших погодку я выбрал, чтобы, чтобы пойти сюда. Так. Ну, там надо будет сейчас посмотреть. О опа! Ты чё, слепая, что ли? Окей. Надо, короче, перестрелять собак. Но перестрелять собак, это... Фигня. Сюда идите. ба, Минус одна. Окей. А, -а, а кто следующий? Эй, псина. Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю. Псина, тю-тю-тю-тю-тю. Куда она убежала? Хера, он бессмертный ха <связывая> ха без метра, и ты чёрт <связывая> Дурак <связывая> <как> Окей Так, камешек Эй, псина тю тю тю тю Псина, тю тю тю тю, -тю. О, вижу Сюда иди Хорошо а, Так, погоди Я хоть те я, я, я хоть то место Ну, вроде то Очищаю, да? Ни одного мутанта не вижу. Они что, все разбежались, что ли? Эй, псины! Тю-тю-тю-тю-тю. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Странно. Так, окей, давай-ка... А -а -а -а о, вижу. Сюда иди. У меня для тебя есть патрончики. Сюда иди. А сколько надо убить? Сколько надо убить? Так, ладно, давай-ка посмотрим сейчас. Опа, еще где-то. Давай-ка, короче, посмотрим здесь. А может они подойдут, эти мутанты? Что-нибудь здесь интересное. Так. Ящички эти разбиваем. Пусто. Опа. Опа, трупец. Хорошо. Пекаль нам не нужен. Так что ты, блин, вот э, как-то. Э, журнал. Найденный КПК Мертвого сталкера. Я оставил на заброшенной ферме небольшой тайник. Там немного еды, патроны. Нести уже не могу. Силы на исходе. Не уверен, смогу ли я добраться до лагеря. Где? А, на заброшенной ферме он тайник оставил. Окей. ничего. Опа! Опа! А, так, вот такую мы брали с вами, да? Как раз искали, да? Нашли тогда. Так, а, что лучше? А как посмотреть это? Можно сравнить-то как-то, нет? А, 10, 10 10, 10, 10 А, ну это получше, смотри, да? Чем моя Окей Хорошо, бронь... броньку уже какую-то нашли Чуть получше, чем у нас есть а, Так Трамплин. Трамплин. Так, окей. А, Еще есть вот здесь, да? Заброшенная ферма. Это вот эта заброшенная ферма или это не ферма? Там что-то никого. Никого нет. Есть здесь то. Я пришел за лутягой. что то не, не черта здесь нет. -то. Так только аномалии что-то тут пищат, короче. Давай наверх. Посмотрим, что у нас здесь наверху. Посмотрим, что у нас есть наверху. О, какую-то какую штуку вижу Кто-то, блин, воюет Опа, хорошо Блин, патроны упали Надо вниз спуститься Ааа, -а -а, я застрял а -а -а. Хорошо Кого он там пристрелит? С кем они там воюют? Так, патроны у меня вот это упали Бинты, патроны, хорошо Ладно, пошли, короче, убивать этих Они там между собой воюют Хорошо Мутантов, мутанты Мутанты, разве вы не понимаете, что мне нужно вас убить? Что мне нужно вас покалечить? Есть тут кто? Готово Иди сюда, сюда, сюда Е! ебой Ебой так, пусто А где второй труп? О Пусто Хорошо Что-то я тут журнал, короче, взял а, Мертвого сталкера Так, погоди, вот этот тайник в лагере э, Где он находится? На ферме на какой-то Контейнер в вагоне Окей Это что, тайник составленным Погибшим сталкером да ладно, он как, он как это Как задание, смотри Ну-ка, давай туда, туда сходим, да? Интересно, интересно По пути, короче, сейчас Вот эту штуку заберем Окей Давай-ка туда сходим Надо вот это вот залутать Хорошо Хлоп Такой вообще просто бессмертный, да, отчаянный чувак, короче так, что-то еще появилась а, справка Смотри Общество, армия Солдаты регулярных армейских частей хранят под... Чего, блядь? А... хранят подходы а, к закрытой территории зоны патрулируя периметр Расстреливая мутантов, отлавливая мародеров Армейский спецназ, элитные подразделения Как правило, высаживаются в зоне Для проведения спасательных и специальных операций Окей Так, а навали, а карусель а название абсол... обусловлено эффектом поднятия воздуха любого животного существа с последующей раскруткой до огромной скорости. Природа карусели пока не исследована до конца. Обнаруживается по легкому пылевому вихрю и разбрас... разбросанным фрагментом тела вокруг. Очень важно не упустить момент начала втягивания в аномальный вихрь и не попасть в зону максимально сильного эффекта в центре. Только тогда есть шанс отделаться минимальными травмами. Образуют три вида артефактов. Кровь камня, ломость, мясо и душу. Артефакт и медуза. Образуется в аномалии трамплин. Формирует слабое защитное поле побочным эффектом, который является легкое излучение. Артефакт широко распространен и недорог. Так, ладно. Трамплин. Где трамплин, короче? там да, может быть, медуза. Окей. Ух ты, ⁇ б. Туда ссываться, я не знаю. Это что-то опасно. Напомнишь, что мы читали, оно типа убивает, то вообще жестко, да? Блин. Оно исчезает-то исчезает ненадолго Пробежать я не успею Так, хорошо Давайте пойдем в обход <свят> <свят> <свят> <свят> Пойдем в обход Так, стопы. Тайник, сталкер, вот здесь, да? Журнал опять Мертвого новичка. Тут какая-то очень странная аномалия. Похоже, она передвигается. Я попытаюсь вычислить траекторию и время перемещения. Потому что платить солдатам на мосту за проход у меня нет денег. Так. Получи спецзадание. Вернуться за награду мутанту. А оно как задание не отмечено, что ли, вот этот тайник? А цель как будто задание. Так, здесь есть какая-нибудь дырка? Не знаю, по-любому какая-то дырка в заборе должна быть. Опа! Слышал, да? По-любому какая-то дырка в заборе должна быть. Вагон. Еще в вагон надо как-то попасть. О, я, кажется, нашел. А, а может, так в присядку? Ай, главное не упасть. А. что -то не прыгает. Так, ага. Погоди, надо с той стороны. Надо с той стороны. Опять С этими, короче, не связываемся Нахер их Пускай они там сами с собой, короче, воюют Я не буду с ними Блин, просто погода, гром э, Не на шутку, да? Разошлась Ну что такое, вроде как Маленький, да? Моросит, как этот такой а, гроза, гроза-то какая О, нашел дырку Хорошо Хорошо Отлично. Так, давай-ка посмотрим вагон. Что там в вагонах? Так, туда мне не залезть. Надо перепрыгивать, короче. Здорово, чуваки. Да-да. Так, последнее сохранение. А, глав, главное не а, падать. Главное не падать. Смотри, я еще и выжил. Я упал, еще и выжил. Крови много потерял, правда. Так, окей. Опа, опа, опа, хорошо. Так, надо... Сох... Ты видел там куда-то? Чувак поехал. А, или это труп. Так, хорошо, хорошо. Вот так. А, не залезть, что ли? Погоди, погоди. А что? У меня все напрасно? О, хорошо. Все четко. А -а -а. Так. С вагонами. А вот здесь можно перепрыгнуть тоже, да? Выстроено так. Ну, нафиг, короче. Здесь может быть что-то интересное. Нет, здесь ничего интересного. А, он тот вагон. Не здесь, не вот этот вагон, а вот здесь вагон. А, в каком вагоне-то я что-то не понял. А во что это колючка? Колючка, результат взаимодействия на моле жгучей пух и тела... тела невнимательного сталкера. Шипастый артефакт колят тело владельца, как бы его не крепить, но он же помогает очищению организма от ради... радио Довольно распространенный и дешевый. Ещ ⁇ и дешевый. Пфу, блин. Столько, короче. Косарь. Ну, в принципе, косарь нормально. Столько лазаний, столько всего, чтобы забрать вот этот вот... О, чувак. Живой, да? Так и загнешься. Увы, парень. Увы я что-то так близко пошел к этому блокпосту. Так, погоди. А я смогу пройти, здесь никого нет вроде. Ну-ка. Они все перебили друг друга, что ли? Ух ты. Так, так, забираю, забираю. Водичка. Водочка, водичка. А, он военный. Вон военный. Ух ты, ни хрена их там. Он Жесть. Может уйти успел, пока мы Жесть. Ай-яй-яй-яй. Ай так, чувак, ты чё Тебя надо... Да, тебя надо это. Кто-нибудь аптечку дайте? На, аптечку. Я пошел. Я пошел. нахрен отсюда. Да беги ты. так надо в обход это что за звуки это что за звуки там труп тут труп тоже <плодил> надо блутать Жесть. ладно больше туда не -а -а! суемся хорошо Я понял. Так, поваленное дерево. Окей, да э, вот эти здания пока мне не нужны. Мне нужно, короче, вот на ту сторону. Опа. Опа! Хорошо. Шикардос. Автомат. Так. Бандиты что-то там написали. Ничего не появилось, короче. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Опа. Еще один автомат. О, блин, мне не нужно два автомата. Уйди. Нифига себе такие с калашами. Хороший автоматик. Да что-то появляется из ниоткуда короче это артефакт опа кабан он меня не видит я его не трогаю окей где-то короче вот здесь куда-то сюда собаки правильно же иду Ай, ай, собака Так, это, наверное, вот там С той стороны Погоди, а чё, я неправильно, что ли, пошел? Чё-то я не понял Зайди. иди Готово вот это вот псевдособака, да? Как, я помню в комментариях тоже написали, короче, вот это вот похоже на кошку, это псевдособака. Нифига вас тут много столько. Ушли? Ушли, бля? Ушли? Шапки сады. Вы вроде слепые? Ушла. Нахрен. Сыкло, да? Все засало. Так, хвосты сейчас пообдираю вам. Нету. Ни одного хвоста нет. Нету. Где там собак Где-то кошка драная. Тоже нету ничего. А -а -а, и Кстати, ее хвост надо принести. А -а, тут ничего не дают, жалко. Погоди, это тот, короче, скрон или нет? Видел, как возле Жездротуна в лесу накрылся в аномалии какой-то сталки. Вроде шмотки неплохие были. Про что-то говорил, короче. Где-то. На карте было... Я не понимаю вот это вот фишки, короче. На карте вроде было отмечено, пока я шел, короче, раз и исчезло. Что за бред-то? Что за дичь-то? Опа, здесь радиация. Хорошо. Не в туннеле или в схрон? Я не помню, блин. Там. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, в них херово, я сейчас вливать начну. А -а -а. У меня. Так, водки надо выпить. вот эта штука у меня есть. Хорошо. <сcoff> <сcoff> Аптечку одну. Так. А -а Дай-ка я почитаю. Там. У меня же где-то было написано, да, вот а -а КПК. А мертвого сталкера вот. Я оставил на заброшенной ферме небольшой тайник. Там немного еды, патроны. Нести уже не могу. Силы на исходе. Не уверен, смогу ли я добраться до лагеря. Небольшой ферме. А где небольшая ферма-то? Он там, что ли, дома стоят? Ух ты! ка ломана! Опасный уровень вернется А ч так быстро-то? А ч. Чё... В смысле? А ч так быстро-то? Погоди. Еще одни такие же шмотки. Там вон сверху что-то какая-то еще штука. Ну-ка, погоди. Ну-ка, Вот, Короче, здесь пройти, пробежать. Там вроде как. Не, радиация есть. А-а-а! а А почему не залазит Почему я не могу залезть туда? Ну-ка. Ну-ка. Я хочу тут артефакт забрать. Суки, уровень радиации. Почему так быстро радиация-то? Уйди. Да почему ты не залазишь-то? Как залезть на этот поезд с Лестница вроде есть, а как залезть-то? Почему на полестнице не залазить? Еще и аномалии целая куча здесь. Да как обойти-то эти ановали? Они смотри, они кругом. Они кругом. Так, хорош. А -а -а. Почему не залазишь? залезь ты. Ай, пищит-то как! Ай-пищит-то как! Да, блин, запутался. Водки надо выпить. Побольше. Водки да побольше. О, с это, О, как залез с это. то Оп, опа. Патру... Опа. Опа. А это что? Обрез двухстволки. У меня такой же, да? Оп. У меня такой же обрез двухстволки. Только у меня поломанные уже, надо поменять, разрядить и выбросить. Хорошо. Так, костюмчик я тоже сейчас заберу, пускай будет. Пригодится. Окей. Ладно, там заброшенную ферму мы, короче, туда не пойдем, пока. Как мне отсюда выйти? Вот пищит-то, вот пищит-то, а. Жесть. Все, хорошо. Мы туда не пойдем, короче, в эту ферму. Надо найти привал. -а -а -а -а -а! Надо найти привал, кор... Оп, нашел. Пацаны, ой, пацаны, вручайте, пожалуйста, пацаны! Они ему автоматным стволом в грудь уперлись. Стоят, смотрят, удивляются, Пацаны, ты гляди, как тут, так сразу. Пацаны, вручайте, пожалуйста. А как на свалке, так сучары и педрилы? Хорош. Я правда не понял, я не сначала слушал. Окей. Давайте. Вот здесь вот мы F5. И будем закончим, короче. В следующей серии отправимся с вами. Отправимся с вами обратно в лагерь, да, принесем, короче. А, заберем награду. Вот, в комментах вы напишите мне, где броню смотреть, искать. Вот. Потому что я так толком и не понял. Что-то я видели, да, я попрыгал, побегал, попрыгал, короче, ничего <с>... не нашел. <с>... Вот. А... <с>... Также какие-нибудь подсказочки еще пишите. Лучше дома сидел. И, и, и, и, и, Что еще хотел сказать? А, хотел подсмотреть, что-то там просили, короче, отсылочка. Так, вот к производстве компании GST Х хорошо пьется, заметно снижает воздействие радиации, однако злоупотреблять ей не, не следует. Выпить, выбросить. Отсылка это вот это что ли, компания GST? Да. Вот. Ладно. Вот на такой, короче, мелодии мы с вами закончим.